Только что закончили самые быстрые публичные слушания по уставу города Барабинска, где было принято решение о делегировании 9 депутатов в районный совет. Фактически в Барабинске отсутствуют выборы. Попытался сейчас значит, довести мнение жителей Барабинска относительно прямых выборов на этих слушаниях. У нас слушание. 4 слушания. статьи положения порядке проведения публичных слушаний в городе Брай, заявок о выступлениях публичных слушаний не поступало. Вот сейчас она поступает от она меня, как от депутата сейчас она сроки. поступает. Сроки. Такие и же слушания проводились в Совете депутатов районного совета, где были допущены выступления всех, там были жители Поставим города, и общественность была, а не только работники администрации. Зачем нам нужен? Зачем мы принимали с этим депутатов? Для того, чтобы ограничивать депутатах выступления нет, вы на должны, публичных слушаниях? Нет, не должны. Вы должны сзади, а вы сейчас зачем ограничиваете меня сейчас? Зачем ограничиваете? Вы сейчас должны. депутата зачем ограничиваете? Вы, граждан. Все? Все вы сейчас меня ограничиваете Я в выступлении. То есть вы сейчас, если вы присутствуете, граждане, в районном заявку. совете, в районном вы совете шло обсуждение. Заявку. Обсуждение Я шло. Кто за то, чтобы принять данный документ, прошу голосовать, кто за? Против? Спасибо большое. Но слово мне не дали, просто в наглую. То есть э, прекратили обсуждение и фактически депутаты ограничили на общественных слушаниях, где могут присутствовать любые жители, ограничили в выступлении. Э, более хамского отношения со стороны... Э, ой, сложно говорить, но... Это просто ужас какой-то, что творится в Барабинске.